69. Ну что, друзья, всем привет, сегодня будет знаменательный день. Сегодня я составил список покорения элементов к 2018 году, то есть я взял список Игоря Войтенко, я буду выполнять список Игоря, в этот список я внес маленькие поправки. Ну, очень маленький. Значит, первый элемент, первые четыре элемента, как у Игорева то есть это там, подтягивание 30 раз, да, 100 раз джаться, отбросив 50 раз отжаться, да, потом четвертый элемент, выход на 2-10 раз, если мне память не изменяет, потом пятый элемент я поставил отжимание в стойке 4-10 раз затем идет флаг флаг я должен сделать 10 секунд это очень сложно сейчас я вам этот список зачитаю значит после флага идет чинап на одной руке то есть когда подтягиваете обратным хватом на одной руке один раз то есть как у игры да потом уголок тоже потом продольный шпага также да Отжимания с тремя хлопками, стойка на, ру... на одной руке 5 секунд. Это очень сложный элемент. Сальто назад или фляг. Значит, вместо подтягивания с 32 килограммами 10 раз, я буду подтягиваться, пытаться подтягиваться с 34 килограммами 6 раз. Так как у меня нету 32 килограмм, я буду подтягиваться с 34, потому что у меня есть только 34. Отжимания с другом, то есть я не буду там, отжимания там, на брусьях пробовать какие-то весом, потому что у меня в поселке нет брусьев, по сути. Есть, но очень хреновые. А чтобы еще брать какой-то вес, я не знаю. Поэтому я буду отжиматься с другом. На меня ляжет друг, и я с ним пытаюсь отжаться 5 раз. Хотя бы 4-5 раз. Потом также будет передний виз 10 секунд, планш 5 секунд. Ну и блин салия А326. Это будет очень жестко. Поехали пытаться покорять элементы. Я знаю, что я немного запоздал, даже не немного, я очень запоздал. Что поделать, тормоза не такие. А Еще забыл напомнить, 18 пункт моего списка – это похудеть настолько, насколько это возможно, потому что меня мой лишний вес внизу живота, он меня Блин, он меня реально бесит. Поэтому я хочу похудеть настолько, насколько это возможно. Минимум килограмма, наверное, два. Это минимум. Ну что, теперь поехали покорять. Значит, протестируем, сколько я с 34 килограммами потянусь. Идем. Держим. Видим. 34,6. что ребята почти 5 почти 5 добавляем еще штыки то есть будем тянуться да. вот это что 8 юда вот короче как-то так убираем вторая остается Я сделал, как вы уже поняли, собственный источник света дополнительный. Смотрите на это. Это что-то с чем-то. Это мусорные пакеты и фонарик. У меня за зентом было ленете, да? Вот он как освещает. То есть вот без него и вот с ним. Вот так он светит. Просто фонарик с мусорным пакетом. Мусорный пакет в роли рассеивателя света вот тренировка спины окончена можно приниматься и на отжимания поехали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 Так, друзья, интересно было бы узнать, как обстоят дела с уколком. Я сейчас весь на пампе, но я, я все же попробую. около 5,10 секунд на видео посмотрим отдыха всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии какой нам что-то урок снимать?